Привет всем привет! Сегодня мы делать обзор на вот такую вот самоделку. Ну что ж, начнем с мини-фигурок. Здесь есть вот такой вот крейпер снеговик из Майнкрафт -го. Вот. В общем, такой житель, который отбивается от зум. Здесь, вот здесь мы видим травку, полянку, здесь мы видим маленький мастер, через который идет ручеек. Здесь есть трава. И так здесь есть первый этаж и второй. Как мы, как мы видим, этот наша фигурка защищает дом от этих зон. Потому что двери у нее нету. Номер все у нее сломают. Вот. Что ж, давайте перейдем к... Thank you. так здесь все клиша что сейчас все это еще раз покажу вот все наши. Ну. Так, вы были на канале. Ну, не знаю, в общем, хватит об этом говорить. Мой канал меня с каждым раз. Ну, сегодня был обзор такого вот самоделку, на тему зомби. А пока Ну что, всем пока, ребята.